«Ведите себя по закону», — подчеркнул президент. 7 августа Министерство информации Белоруссии вынесло предупреждение порталу байк В ведомстве заявили, что предупреждение вынесено за распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам.